индейка самая хорошая птичка для запекания и копчения мне досталась такая небольшая индейка, она молодая, она не гигантских размеров, но мясо уже есть. Я уже делал варено-копченую индейку, где термообработка проводилась в этой духовке, а копчение в коптилке. В этом рецепте все будет именно в коптилке. Птичку такого размера довольно проблематично закоптить целиком. Поэтому нужно будет ее располовинить, убрать лишний жир, он нам не нужен, и вырезать хребет. Это пригодится на коем-другом блюде, как и жир. Жир нам не нужен срезать. Мать я посмотрел, чтобы не было остатков легких, пищеводов и т.д. и тп. Все это нужно будет удалить. А само мясо хорошо промыть. идейка отмыто. Так, это нам уже не нужно. Теперь надо замариновать. Маринад простейший. Расклад маринада здесь. Повторюсь. Водьян, лавровый лист, перец душистый и зиро. И соли или обычная соль, или смесь обычно с нитритной 50 на 50. Нам нужно будет знать вес самого мяса и вес воды для маринада. Мясо укладываем поплотнее. Среди специй еще будет чеснок, ну, сейчас я его не указал, потому что его варить не надо. Теперь посуду подходящего размера, чтобы сама индейка лежала там плотно, залить холодной водой. Вода должна полностью покрывать наше мясо и взвесить, сколько будет весить вода и мясо. И тогда уже посчитать специи. Вариант следует сделать таким образом. Все сухие специи и соль довести до копения, проварить минут 5, потом остудить естественным способом. и залить сюда. Сухим посолом получается не так. Советую мокрым посолом делать. Все, доводим маринад до кипения, остужаем. А пока приготовим чесночок. Чеснок по вкусу. Его нужно почистить, а потом измельчить или прям через чесногодавилку подавить на мясо. Сейчас я его подавлю. Давите лучше через чеснокодавилку, а потом кошица из подавленного чеснока полностью обмажу весь наш будущий деликатес. Подожду, пока будет готов маринад, который, кстати, мешать надо иногда. И потом вас наберу. Маринад остыл. Зальем его в бак, где будет мариноваться индейка. Прям со всеми специями. Индейку такой толщины очень рекомендую прошприцевать. Самые толстые места это грудка в ней. Делается все просто, в шахматном порядке, немножко накалываем. Бедра желательно тоже, они по размеру тоже не слабые. Хоть она и будет потом коптиться, поверьте, это к лучшему. Мясо будет сочное, ну и просаливаться будет, промариноваться быстрее. плотно укладываем в контейнере мясо должно быть полностью в воде если не хватает рассола добавляем можно просто слегка подсолить на кипяченой водички. Дальше в холодное место с температурой от 2 до 5 градусов минимум на 5 дней, а лучше всего на недельку. Прошло шесть дней, теперь индейка готова к дальнейшей обработке. Сейчас нужно вынуть ее из рассола или маринада, промыть под проточной водой слегка. И сделайте обвязку, если вы делаете обвязку. Ну и должна немножко обтечь. Контейнер еще холодный. Вот они. Обмыть слегка. И оставить, чтобы немножко обтекла, а потом обрезать. Теперь ее необходимо подвесить при комнатной температуре на несколько часов, желательно на ночь. Она должна обтечь и полностью обсохнуть. Поверхность должна быть сухой. Ну и следующий процесс уже будет в самой коптилке, встретимся там. Полностью обсохшая индейка помещена в коптильный шкаф. Нагрев включен, теперь необходимо довести температуру до 90 градусов. И поддерживать ее в течение часа в пределах 85-90. Это так называемый режим обжарки. После обжарки снизим температуру на 5 градусов. И окончательно приготовим, совместно с копчением, до достижения температуры в самой толстой части индейки, это в грудке, температуры 74-75 градусов. Процесс это простой, но долгий, займет несколько часов. у вас мало времени, то процесс приготовления можно существенно сократить. Для этого нужно будет естественно, провести сначала обжарку и копчение в течение хотя бы до часа. Дальнейшую термическую обработку провести в духовке при температуре около 100 градусов. Вот эта индейка так и была и сделана. Вкус и консистенция мяса будут немножечко другим, чем при способе готовки именно в коптилке. Но это все равно вкусно. В любом случае, после готовки мясо нужно будет охладить, проветрить и бросить в холодильник. Время нахождения при проветривании и в холодильнике хотя бы по 12 часов. Сейчас мы это положим в холодильник и завтра встретимся.